Смотрим фейковое объявление на Циане. Именно этот дом я выбрал потому, что он есть в нашей базе. Посмотрим. Дом 250 квадратных метров, 9 соток земли, 21 год постройки. Все удовольствие будет стоить 25 миллионов рублей. А теперь посмотрим этот же дом в нашей базе. Это наш телеграмм. Фотографий не в пример больше. В настоящем доме соток земли пять с половиной. Площадь 237 квадратных метров, а стоимость 85 миллионов рублей. Теперь посмотрим, где находится этот дом. Делаем покрупнее. Улица 50 лет СССР, Хоста. Открываем карту. Улица 50 лет СССР, Хоста. До моря меньше одного километра. Как же мы раскроем это преступление? Да очень просто. Давайте еще раз вернемся к объявлению и посмотрим внимательно на фотографии. Например, на эту. Здесь мы видим, что до моря сильно больше одного километра. Сильно больше. Кроме того, мы находимся на горе. На горе. А здесь нет никакой горы. Следующий вопрос. А сколько же стоит земля в этом месте? Заходим на Авито, улица 50 лет СССР, 8 соток, 61 миллион. 6 соток, 45 миллионов. Неплохо. Если вы позвоните на это объявление, вам скажут, что они готовы показать вам этот дом. Но когда вы уже будете в машине, этот дом неожиданно будет продан или будет снят с продажи. Найдется повод, чтобы вам отказать, потому что за эти деньги никто не готов его продавать. Мы этот дом вам покажем, потому что в нашем случае есть реальная цена, реальный продавец, и мы готовы вас соединить.